No. Привет, друг! Сегодня расскажу о самой офигенной свадьбе, которую когда-либо видела. Примерно раскидаем чё почему, в итоге выясним, что это лучшее, что можно было придумать в сезон приморских каникул. Раз-два, полет нормальный, погнали! Вообще мы и еще несколько гостей преодолели 80 тысяч километров, чтобы порадоваться за соединение друзей, которые решались на этот шаг долгих 5 или может быть 6 лет, точно не помню. Знакомьтесь, моя подруга Женя и фееричные тусовки ее второе имя. Хотя, погодите, я так думала до ее девишника. До того момента, когда она усадила нас всех за стол. В паре, правда, на берегу моря, но мы сидели в кружочке. И до последнего, если честно, я думала, что мы будем сейчас выше но нет там собственно тоже было круто если все продумано то девишник с мальчишником становится взлетной полосой перед предстоящим полетом в баре у девчонок было много рисования мальчишки в это время работали веслами катались на сапах К обеду, пока наши мужчины выбивались из сил, мы затарились шампанским и переместились на популярнейшую локацию Владивостока – Токаревский маяк. Намазавшись блестками, сбросив платье, каждая занялась своим делом. Кто-то ушел в заплыв, кто-то в рисование, а я ушла в запой. Не надо что-то что делать? Нет. Итак, наша формула успешного девишника. короче, закончилась, часть гостей уехала в Триозёре. Мы продолжаем путешествовать по Владивосток, Ждем, пока выйдет моя подруга, она нас обещала свозить на мыс Табизина. Так, стоп, это я поторопилась Это будет в следующем выпуске Здесь я про куражную свадьбу вам рассказываю Без самой свадьбы, кстати говоря В ее традиционном понимании Наши друзья, мудрые чуваки Расписались за два месяца до этого дня А здесь мы все собрались просто Чтобы классно тустануть в их честь Вот кому-то еще второй свадебный лайфхачок Чтобы гости действительно были рады этому празднику Ну, раз уж вы собираете гостей Там право, там лево Там река, там гора. Все нормально да, мы, народ, вообще не шибко избалованный, Деньгами роскошью не испорчены. Для нас и лодка с веслами уже ого гошеньки, А тут, ребят, яхта настоящая. Эту белоснежную красотку вместе с капитаном и стюардессой молодожены арендовали для праздника за 80 тысяч рублей. Но ну, это как бы по цене уже немного пониженного сезона. Так, в самый горячий период она стоит 100-120 тысяч полный день аренды. Мы катались на этой яхте с 10 утра до 7 вечера. Вот эти веселые лица. Так, ну всякая жизнь заиграла новыми красками, конечно. Великолепными. Яна уже. А Слава, я уже не А что под пальчиком начинаешь? Главная фишка нашей Маргариты, на мой взгляд, это паруса, и раскрытие их вошло в нашу развлекательную программу. Конечно же, мы не стали терять времени, и наделали классных, красивых, эпичных фоток на фоне этих парусов. Отдельная благодарность нашему капитану. Ради классных кадров он бросил свой штурвал и нырнул в море, чтобы поснимать наши эпичные ныряния. же море нам посчастливилось увидеть еще одни паруса, трехмачтовый парусник надежды. Это учебное судно 91 -го года постройки. Это судно последним в своем классе. Его главная задача принимать на борт студентов морских училищ для прохождения практики. Говорят, каждый год оно выходит в кругосветное плавание. Или не кругосветное, а только на несколько месяцев. В общем, до конца я не поняла, но как бы то ни было, всю неделю судно стояло в бухте Владивостока и вышло в открытое мусор только один раз. За время нашего пребывания в городе это вот был именно тот раз. Говорят, чтобы распустить паруса команде матросов нужно на это всего, а может и целых 20 минут. Надеюсь, я вам когда-нибудь об этом расскажу уже непосредственно с палубы этого корабля. Прямой репортаж. Потом к нам причалила какая-то неожиданная лодка. Я думала уже все, морские пираты сейчас будут нас захватывать, в плен брать. Но оказалось, что это какие-то знакомые нашего капитана привезли на второй сап. Я вообще очень просила покататься на сапах. И как вы понимаете, моя просьба была услышана и реализована в самом лучшем варианте. Конечно, в этот день шампанское лилось рекой, был легкий фуршет, но это не главное. Обратите внимание, что большую часть выпуска я посвятила именно второму дню свадьбы. Мы его провели на яхте почти в открытом море, но совершенно нам за все вот эти 9 часов, которые мы были там, не было скучно. Мы все время чем-то занимались, мы на самом деле даже не заметили, как прошел целый день. Не хотелось, чтобы он заканчивался. Когда я пересматриваю сейчас фотографии, видео, я понимаю, что это одно из самых ярких, ярких впечатлений этого года, которые я буду вспоминать еще очень долго. Все вот эти два дня, которые так сильно запомнились нам, которые очень нам понравились, и мы супер динамично провели это время, очень круто. Нашим друзьям, по моим скромным очень приблизительным подсчетам, два дня тусовки обошлись примерно в 300 тысяч рублей. У кого-то так стоит один только день свадьбы. В следующем выпуске расскажу еще больше про Владивосток. Также расскажу про розыгрыш самого, наверное, необычного набора подарков, которые я для тебя приготовила. Поэтому подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ставь лайк этому. И благодарю тебя за то, что ты провел этот день со мной. Это Яна Алексеева, понаехавший влог. Пока-пока. Их молодожо. Да что да не даже